Сертаки, эм, море и солнце. Фета, грецкий орех. Сыр, салат и сертаки. Солнце. Красивые девушки. И ну, Микунус. Сулаки, консульство, красивые люди. Афины. Олимпиада и история. Пита, сертаки, Афина. Прекрасный отдых, прекрасная кухня. Это все замечательно.